У всех на слуху сланцевая нефть, сланцевый газ. Это вот то, что американцы стали крупнейшими там, экспортерами нефти. Целая революция революция да, произошла. Ну и на самом деле революция, конечно, да. То есть э, эволюция их э, было несколько, скажем. Да, сначала э, нефть добывали просто в колодцах, потом начали будет скважины вертикальные, потом э, нашли горизонтальные скважины. И вот третья революция это когда де, начнет делать гидроразрыв пласта. То есть, фактически, когда вы будете вертикально скважины, вы один метр нефтеносного пласта пересекаете. У вас один метр контакта со скважиной с нефтью. Да? А если вы будете горизонтной скважины, можете 100 метров контактировать скважину с нефтеносным пластом. Да? То есть, это революция такая. А следующая революция, когда вы разорвете пласт, то есть у вас площадь скважины будет не просто площадь скважины, а площадь вот этих трещин еще, которые будет не да, То есть это третья революция. По сути, сланцевая революция это революция, в основе которой лежит гидроразрыв пласта. Который придумали который у придумали у нас, да, кстати, да, И, в принципе, американцы очень хорошо это использовали для добычи нефти из сланцев, вот, газа, нефти. Ну, про сланцевый газ все знают, потому что периодически происходит на шахтах взрывы, скажем, метана. Да, это вот как раз тот самый, примерно тот самый газ, метан, который вот нужно добывать. Если мы, скажем, мы периодически там делали какие-то взрывы, это метан бы уходил в там, атмосферу, там, его можно добывать. Там, в общем, Это вот такой газ. Сланцевая нефть вещь немножко посложнее. Есть так называемые породы, нефтематеринские породы в которых очень много органики, это органика под действием температуры, времени, она преобразовалась в вот, какие-то геополимеры, называют их керогеном называют, такое очень сложное такое соединение, потом под действием температуры, значит, это, из этого геополимера из керогена образовалась нефть, вот эта нефть попала в маленькие поры, эти сланцевые породы которые на самом деле очень пористые. У них пористость очень высокая, но поры очень маленькие. И в этих порах есть нефть, которая вот из соседнего же вот керогена вытопилась. Не нефть, это да? нефть? Это вот такое органическое такой сложное соединение, полимер такой органический, природный. Вот. Из него образовалась нефть по 10 температуры. Эта нефть перешла в маленькие такие, очень маленькие такие вот поры. Нефть перешла. Так? Это вот сланцы. Если из них, в принципе, добывать нефть нельзя, потому что вы начнете качать, у них очень маленькая проницаемость. Вы пробуете сланец э, скважину. Начнете качать. Эта нефть из мелких пор не будет поступать в скважину, ну, потому что. ее ржать надо, чтобы вот пошла. Надо ее, эту, э, разорвать, надо, эту, этот вот пласт, эти породы, чтобы в них появились трещины, в которые вот из этих прилегающих мелких пор нефть будет стекать в эти крупные трещины, и потом уже будет стекать в скважину. Вот что такое сланцевая нефть. В принципе. Да? Вот в таком понимании. На самом деле это я очень просто объясняю. На самом деле там много градаций, там есть, говорят, вот всякие слова придумывают новые. Да? На самом деле вот суть именно такая. Вот такой сланцевой нефти, вот именно породы такой сланцевой в Татарстане очень мало. Есть другая порода, тоже нефтематеринская порода, даманикиты называют их. Даманиковая порода ⁇ это порода такие вот кремнистые породы, сложного состава такого. Это, это сланец или нет? Это не совсем сланец. Вот сланец, чистый сланец это глина. Да? Это спрессованная глина. Вот сама глина имеет полюс 50%. Угу. То есть вот в глине в ней половина это пустота. Просто эта пустота, она в очень очень маленьких порах. Очень маленькие поры. Вот, вот Песчаник, например, очень хороший песчаник имеет полюс 30%. А глина имеет 50%. О, глина. Хороший коллектор. Да? На самом деле не коллектор, это. Потому что поры очень маленькие, у них очень маленькая проницаемость. То есть в этих порах ничего не движется, на самом деле. Да? А печеньники, поры большие, они движутся, и мы можем из них добывать нефть. Вот. И, э, а эти породы это не глины, на самом деле. Вот эти вот э, демоникты. В них очень мало глины. Но Встречаются пропластки, действительно, то, то, что называют э, сланцы, сланцами. Бывают там прослои такие. Да? Поэтому, но, с другой стороны, эти породы тоже нефтематеринские. У них тоже есть кероген. Такие толщи вот есть и в Сибири, это Баженовская свита так называемая, да, там вообще запасов считают там миллиарды говорят, там, сотни миллиардов тонн запасов нефти, действительно, это так, вот там этого керогена там еще больше, так сказать, запасов, да, вот это другой уже вопрос. Вот есть такой объект, это один из объектов, который, Татарстане, который действительно надо осваивать. Дело в том, что нефть в она в разных объектах содержится. Вот мы говорили с вами про светвязкую нефть, это вот например, шалчинское месторождения, это вот э, пермские битумы, они в песчаниках, в известняках есть, да. Дальше лежат кармаладные породы, значит, карбона и Девона, тоже, да, которых тоже очень много такой вот достаточно вязкой нефти. Это тоже, это очередной вот такой м, объект, который надо осваивать в Татарстане, да. Есть нефть дивони. Девонская нефть, песчаника там вот это самое там, главное. Классическая, нет, классическая нефть, которую мы добыли, там, добывали по 100 миллионов тонн, по сути дела, да, в советское время, в год. Вот. А это нефть, это следующий как бы, уровень, вот следующий объект, это вот демоникиты, это вот такие плотные так. породы, угу. в которых если есть трещина, то из них можно добывать нефть. Если них не делать взрыв тоже можно добывать нефть, потому что там тоже есть вот это вот маленькая вот, вот в этих в маленьких в порах нефть. Никитов огромное количество запасов. Я думаю, что очень трудно на сегодня посчитать запасы, потому что они разные. Домоникиты, они распространены практически по всей территории. Вот, есть э... в Казани есть. Домоникиты, ну эти породы и в Казани есть, конечно. Но я не знаю, не могу сказать, сколько, какая там мощность этих пород. Они и в Казани есть. Просто знаете, в чем проблема? Они везде разные. Литологически, и э, по содержанию органического вещества, наверное, они ну, достаточно похожи. Да? Но у них разная зрелость. В одних местах из них уже из этого керогена образовалась нефть, в других местах этот кероген дозрел. остался, не дозрел совсем. В третьем месте она образовалась и ушла эта нефть уже, знаете, наверх mm -hmm. там. Вот. потому что по сути дела, вот та нефть, которую мы сегодня добываем и в пермских битумах и в девоне, в карбоне и вот из девона, эта нефть по сути дела она образовалась в этих Это вот э, та огромная масса органического вещества, которая претерпела вот эти преобразования и из нее вот эта вся нефть образовалась по сути дела. Вот. И какая, какая часть нефти осталась. То есть это очередной объект, который нам необходимо это осваивать. Будущее, да? Будущего, да. да. Ну, будущего, не будущего. Сегодня, вот, честно говоря, непонятно, какие запасы нужно, Однозначно нужно заниматься этим объектом, надо над ним работать. Это наша будущая нефть. То есть вот четыре главных объекта, да, если снизу эти домоникиты, девонская нефть, значит, карбонатные породы Девона карбона и пермские. Вот, да, сфера нефти или битомы, природные битумы в отложениях. Вот те, те пока объекты, пока которые надо осваивать. Надо какие-то школы да, создавать. Есть. Ну, вы знаете, они, эти все объекты, они, в общем-то, достаточно Адиранная, хорошо изучены, но каждый из них требует своей технологии, да. своего подхода. Да. То есть да. вот, если дымонская нефть, она была такая, пробыли вертикальную скважину, поддали там, все, она фонтана пошла, а потом значит, заводнение и все, отобрали. Хотя здесь тоже существует масса проблем. Есть масса залежей девонских Даже вот в этом классическом девоне сегодня огромные запасы в Татарстане есть. Их нужно разрабатывать, нужно применять новые технологии. Вот. Не в нефтекармонатных породах там тоже нужны технологии. Там тоже есть способы естественной добычи правильно, скажем, найти место, где нужно давать ее. Да? Вот мы над этим тоже работаем, у нас есть несколько проектов таких проектов по геомеханике. То есть, если вы нашли место, где вот породы более сжатые, вот да, пробили у вас 10 тонн будет. А если вы место, где не очень сжатое, скажем, горное давление большое, вы там получили одну тонну в сутки. Это же разные вещи, понимаете? <laughs> То есть, малые компании, например, они с удовольствием скажут, вот найди мне вот такое место, где вот 10 тонн дает. Да? Пожалуйста, можно это, это можно делать, это мы делаем. Вот. Потом э, пермские биты мы с вами уже говорили что там свои технологии, вот САГДИ, то, что с паром используют, да, значит, пара гравитационного дренажа, то, что мы пар закачиваем, обогреваем, это битом стекает, вот этот стекает скважину, мы ее добываем. То есть, каждый объект просит свою технологию.